материнский капитал увеличен и назначается автоматически при появлении первенца вы получите 483 881 рубль 83 копейки руб. при появлении второго ребенка дополнительно 155 550 рублей если первый ребенок в семье появился до а второй с 2020 года вы получите 639 431 рубль 83 копейки руб. подробнее на pfr.gov.ru